Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Кондукова. И сегодня мы со Светланой Тарабриной находимся в гостях у кандидата технических наук, эксперта в области защиты электромагнитного излучения Владимира Тюняева. И Мы хотим спросить, задать несколько вопросов. Вот не секрет, что сейчас все говорят а вреде электромагнитных излучений. И все мы пользуемся телефонами, у нас везде гаджеты, планшеты, компьютеры, чего только нет в доме. И какой же все-таки вред? Вот простым человеческим языком, чтобы все, все буквально поняли, потому что это же не чувствуется. Во всем мире подтверждено, что сотовая связь беспроводная приводит к онкологии. Американцы Европейцы и наши подтвердили, что десятилетний стаж разговора по телефону приводит к онкологии, к росту онкологии, еще раз подчеркну. Привожу пример. В Питере нерожденных здоровых детей 40% от воздействия электромагнитных полей, к которым относятся сотовые телефоны, базовые станции. И линии электропередач, и так далее, и так далее, телевидение, и так далее, спутники. Это все электромагнитное поле создает. И оно наносит непоправимый вред здоровью. Это доказано всеми и во всех странах. Независимо 5G, 4G, 3G. Это только частота передаваемого сигнала. И все. А эфир, он наполнен, переполнен. Волнами, переполнен напряженностью, переполнен информацией. Три аспекта вреда. Первый, тепловой, который нагревает кожу и изменяет метаболизм, то есть обмен веществ. Второй, нетепловой, изменяет работу клетки, которая приводит, разрушается, приводит к заболеваниям различным, в том числе онкологии. И третий, это контент. Это кибербулинг издевательства в среде Интернета. Это тоже доказано. Это mm -hmm. три аспекта. И о них говорят, но общественность не знает, что делать. И какие же все-таки, mm -hmm. что же в мире, какие-то меры принимаются вообще mm -hmm. в мире? Ведь говорят, что это, в общем-то, не вредно. Очень многие говорят о том, что это никакого воздействия не но оказывает. Но это не чувствуется. Поэтому это, да. видимо, да. и да. есть такое мнение, что это не вредно. Особенно молодежь считает, что это все ерунда. Молодежь сегодня, извините, тупая. Ah. Начнем с этого. И это не я сказал, извините, это не я сказал, это говорят все профессора. Потому что молодежь привязана, это наркозависимость телефонная, гаджетная, от слова «гаджеты». И молодежь не понимает, что с ними происходит. Но опубликованы работы и опубликованы данные. 40% нерожденных здоровых детей в Петербурге профессор Зубарев опубликовал монографию из роддомов данные, 40%, 60% от других инфекций, 40% от электромагнитов, нерожденных здоровых детей. Представляете, 160 тысяч нерожденных детей. А по всему по всей стране и по всему миру сколько? Это доказано. Доказано, главный санитарный врач Роспотребнадзор говорит, есть рекомендации, не пользуйтесь детям гаджетами. Еще в 70-м году говорили, нельзя пользоваться, это СВЧ, тебе как, извини, технарю должно быть известно. СВЧ это вредный фактор, но Минздрав не говорит, что вредный, Роспотребнадзор не говорит, что вредный, производители тем более, тем более вы можете посмотреть ролик доктор Шайнер, говорит, как исследователи, извините, жгут дома и, и, и издеваются над ними, которые говорят, что это плохо. И американцы спрашивают, и наши спрашивают у производителей. Молчат? А что? Гладкие взятки. Владимир, ну и все-таки что-то да, делать? Какой-то выход там. Да, это очень страшно на самом деле. Ну что делать? Первый принцип – это время, доза эффект. Всем известно, как любое, любое воздействие. Меньше пользоваться это все говорят. Меньше пользуйтесь. В доме надо убрать все Wi-Fi и прочие беспроводные а, аксессуары. Пользуйтесь оптоволокном. Все, решение проблемы. Уменьшите время пользования. но ну, взрослым на производстве позволено 4 часа или 6 часов с перерывами по 15 минут. Да, дома детям ограничить. Потому что есть все нормативы, говорящие, что детям до 8 лет вообще там 15 минут мультик посмотреть, гаджеты исключить, до 12 лет 15 минут можно попользоваться, поиграться. И в телевизоре, вы же вспомните... Начало внедрения цветного телевидения, все говорят: О, как это плохо, как это вредно, это же вредно. Ну, люди, будьте здравыми. Рост онкологии факт факт. Рост заболеваемости факт. Тот, кто занимается здоровьем, покупают средства защиты, что-то делают в доме, что-то делают, и самое главное просвещение. Наше дело просвещать. Вот в чем дело. А все-таки вот расскажите подробнее про свое защитное устройство. Наше защитное устройство – лучшее в мире. Я это говорил, говорю, и никто обратного не доказал. Фролов предлагает 2 миллиона тому, кто докажет, что это не так. Можете, мы ссылку дадим под этим видео. Пожалуйста, пожалуйста, желающие, докажите, что это не так. Вот я вам показываю, что вот нейтроник последней модели, вот генератор аналогичный телефону, вот он показывает, Циферки 500 микроватт на сантиметр квадратный. Вот если мы это в упаковке проверяем, проверяем его действие, что он здесь есть, что он рабочий, что он на физических принципах отражающей волны работает, прикладываем. Вот, пожалуйста, приложили, посмотрели. Так, так. Вот до 16 единиц снизу. Видели? А было 515. А сейчас сколько? 0,80. Во сколько раз больше 20 раз снижение отражения. Это генератор, аналогичный телефону или смартфону. И вот как выглядит на смартфоне нейтроник, установленный. У вас стоят они? Да, стоят. Покажите да. всем люди, ставьте. Это снимет 85% магнитной нагрузки с вас. Это вам облегчит жизнь. И вы будете здоровы. А если вы поставите на все излучатели в доме, на все источники электромагнитных полей, вы даже внешние воздействия снизите на 60%. Я об этом хотел спросить, Wi-Fi да. сейчас есть везде. Вот мы заходим в парк даже, да? даже в, в, метро. Улице, в метро. Даже. Везде абсолютно, во всех помещениях есть уже Wi-Fi знак. Что с этим делать? Главное, дома выключаете на ночь все. Все источники выключить. Во-вторых, поставить нейтроник на все источники излучения. Mm -hmm. И вы таким образом внешние воздействия, которые не стоят у кого-то на роутерах, на компьютерах, вы снизите до не менее чем на 60%. Уже На вас воздействие – это значительная величина. Mm -hmm. А если вы где-то идете, но ну, ваш даже нейтроник, установленный вот на телефончике, он тоже создает поле определенное, тоже снижает внешние воздействия на нас. Он работает mm -hmm. как... Как защита ваша личная, вот это главное. И если вы будете пользоваться, вы будете здоровы. Еще раз подчеркиваю и всем рекомендую но вам мы в том семье числе. Все пользуемся. Правильно. Но надо активнее пропаганду, агитацию надо активнее проводить среди населения, потому что народ ничего не хочет знать. Если не хочет знать, вперед в больничку. Ну, кто хочет умирать, да, не отвлекается. Не, ну, а что делать -то? Вы посмотрите, зайдите в поликлинику, посмотрите, сколько народ туда идет. Я же говорю про детей-то, родителей. Вы совершаете преступление. Еще раз подчеркиваю. Вы наносите вред здоровью своих детей, покупая им смартфоны. Скажите, что это не так. Кто-то, скажите. Ну, здесь трудно. Отрицать. Нет, почему трудно? Отрицать невозможно. Невозможно это отрицать. Значит... Настанет время, когда кто-то напишет заявление в прокуратуру, напишет заявление в суд о том, что родитель нанес вред здоровью детей. Родители решат родительских прав и, извините, если только в тюрьму не посадят. Но это очевидно, ведь вы не будете тупыми. Можем, можем, можем. Не надо быть, извините, как Юрий Андреевич Фролов говорит, тупыми. Надо целесообразность соблюдать, извините. Ну, мне кажется, что защита она здесь просто поможет. Потому что совсем отказаться от телефонов, наверное... А кто поможет, говорит, что совсем отказаться? Да, поэтому, да. Еще раз, еще раз, доза эффект. Угу. Вам вот сколько... Кто проводил исследование? сколько времени тратят дети на игрушки здесь? Ну, игрушки, да. А? Сколько? А что ему учреждения. хорошо, даже это время он проведет за компьютером с оптоволокном? Что изменится? Здесь Ничего не изменится. Он получит ту же самую дозу дурацкой своей этой э, контента. Убираю, убираю Отбирать надо у всех детей, отобрать надо эти телефоны. Во Франции запретили детям в школах пользоваться законодательно телефоном. Но у нас, нас Матвиенко не тоже начинает в школах их в ящички складывать. Но они не говорят, что это вредно для здоровья. Они говорят, что они там отвлекаются Мешают. от уроков. Мешают. Маразм. И этот маразм продолжается. Надо его остановить, граждане. Остановим маразм. Спасибо большое, Спасибо Владимир. Большое. На здоровье. Да. Спасибо очень большое. И очень показательно. Ура.